Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас вновь после небольшого перерыва на цикле видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата VFOG Backend History, который проходил ровно 10 лет назад на портале VFOC.net, ныне симрейс.су портале, посвященному симрейсингу и автоспорту. По традиции, как всегда, напоминаю о том, что если по какой-то причине вдруг так вышло, что данный видеоролик первый, который вы смотрите в данном цикле обзоров, но вам интересно, рекомендую перед дальнейшим просмотром сначала обратить свое внимание на самый первый выпуск, так называемый пролог, вводное видео, в котором рассказываются все вводные данные о чемпионате. Ну и также можно посмотреть предыдущие выпуски. Как я уже говорил, возвращаемся после перерыва, возвращаются и наши пилоты после летнего перерыва, после летних каникул. Кто-то просто отдохнул, кто-то отвлекся от основных батарей чемпионата и гонки за чемпионством в летней кубке А1, о котором шла речь в прошлом, в нашем специальном выпуске обзоров. Ну а теперь на очереди... Хакенхайм, 11 этап, середина чемпионата позади. Она как раз была пройдена на середине гонки в Монако. Гонка в Монако нам подарила очень такую интересную ситуацию в чемпионате. У нас по-прежнему лидирует Воронов с 53 очками. Следом за ним в спину ему дышит Апарин в одном очке позади. И еще в одном очке позади Холошевский. Ну а победитель прошлой гонки в Монако Ермаков. Не сказать, что... Идет вровень с лидерами, но приблизился на опасное расстояние, и он всего в 7 очках. Это тоже не так уж много, как может показаться. Ну, собственно, теперь не будем тянуть. Перейдем, собственно, к событиям гонки в старом классическом Хакингхайме. Но, как всегда, сначала немного поговорим о трассе. В своем изначальном малоизвестном виде, трасса, ныне известная как Хокенхайм Ринг, была построена еще до Второй мировой войны. Однако в более-менее привычном поклонникам автогонок варианте она существует с 1966 года, а первую гонку F1 приняла у себя в 1970. Это необычная по современным меркам конфигурация включает в себя по сути огромную сверхскоростную секцию с четырьмя прямыми, примерно по километру с небольшим каждая, разделенными между собой медленными шиканами, также существующая и поныне секция стадиона, также известная как мотодром. По средней скорости старый Хоттенхайм несколько медленнее Монца из-за отсутствия быстрых поворотов, но тем не менее прижимной силы тут нужно еще меньше, а максимальные скорости здесь несколько выше, чем на итальянской трассе. Гоночная дистанция ставит перед пилотами непростую задачу по поиску компромисса между надежностью мотора и сохранением максимальной скорости на прямых, И, конечно, не стоит забывать про нагрузку на тормоза. После отсутствия на двух предыдущих этапах в чемпионат возвращается Евгений Паринов и в своей третьей гонке берет третью подряд пол позицию за рулем Гегуара. Всего в девяти тысячных секунды от него другой мастер квалификаций Алексей Апарин, а второй ряд полностью за Скудерией Феррари в новом составе Юрий Воронов и Дмитрий Загоруйко. Богдан Холошевский, перебравшийся на одну гонку в Заубер, в одной сотой секунды позади Загоруйко. Далее второй Гегуар под управлением Александра Ушанова, за ним Антон Плиш на Бенетоне и Глеб Воронин на БМВ Уильямсе. Лишь на пятом ряду победитель предыдущего этапа в Монако Ермаков, а следом дуэт Эроузов, Алешин и Киселев, между которыми вклинился возвращающийся после своей временной дисквалификации Артур Бореев на Минарде. Наконец еще один камбэк в последний раз в чемпионате выступает Виктор Каменнов, но из-за пропуска квалификации ему придется выводить свой Уильямс лишь из боксов. Старт. Почти все стартуют неплохо, но лучше всех сорвался с места Ушанов и уже идет в атаку на Феррари. Заканчивается это впрочем плачевно. После легкого контакта с Загоруйко Александр выносит с трассы Воронова. Третьим становится Загоруйка, а его уже атакует Холошевский. гравии первого поворота остается также Плешков. У него не хватает переднего антикрыла. Не успев толком начаться, гонка для Ушанова и Воронова уже закончена. А Виктор Каменов из-за ошибки в процедуре старта с спитлейна так и не смог стартовать. Вот, как раз глазами Юрия Ворона, вот он стартует. Стартует он хуже, чем Холошевский, прямо за ним, и тот его обходят. по внешне. Может быть, с Холошевским это связано? Нет. Кто-то кто ударил, и, наверное, это либо Ушанов, либо Плешков. Скорее, Ушанов, Плешков не мог там так оказаться. А он здесь застрял, он оказался на стенке из отработанных покрышек и просто застрял. Давайте теперь посмотрим повтор с другого ракурса. Так, а вот так старт видел Богдан Холошевский. Да, здесь он стартует лучше, чем Воронов. Да, Ушанов, Ушанов виноват. Даже был контакт с Загоруйко у Халашевского. Но почему вылетел Плешков, пока непонятно. Будем смотреть еще раз. Вот глазами Антона Плешкова. Да он здесь уже изначально немного так вот подталкивает Загоруйко. И Ушанова был, у Ушанова контакт. А, вот в чем дело, ну... Крыло он потерял намного раньше, Плешков, вы сами сейчас все видели, но в стену-то его как раз воткнул кто-то другой. За кадром произошло несколько контактов за авторством Загоруйка и Воронина. Последний благодаря этому вышел на второе место, а Загоруйка и Апарин откатились далеко назад. Холошевский атакует Воронина, но первая попытка пока не вызумела успеха. За ними едут Ермаков и Бореев. Далее и Роузы, причем Киселев теперь уже впереди Алешина, но обоих готовится пройти обратно Опарин. Лишь за ними Закаруйка, а Плешков, разумеется, направляется в бокс. Калашевскому удалось опередить Воронина, но о погоне за лидером речи пока не идет, Евгений потихоньку отрывается. Киселев недолго лидировал в своей группе, и Опарин, и Алешин его обогнали. Последний теперь гонится за Бореевым, а Дмитрия готовится атаковать его тезка из Феррари. Первые атаки до и после шиканы Кларка пилоту Феррари пока не удаются. Новая попытка Восткурве казалось бы более успешна, но из-за легкого контакта Загоруйка тут же взлетает на антикате, а Киселева уже совершенно самостоятельно закручивает на выходе из шиканы, в результате чего он все же проигрывает в этой борьбе. Не везет и его напарнику, а парень без проблем проходит Алешина на торможении перед шиками Сенны. А в начале следующего круга лидеру Макларена вынужден уступить и Бореев. Позже у Алешина новая неприятность. Вылетев в повороте ЗАГС-курвы, он застревает в гравии, и пока он из него выбирается, его успевают пройти все вплоть до Плешкова. Забегая вперед, стоит сказать, что нехарактерно вязкий гравий в этой гонке попортит нервы еще многим пилотам. После оставшегося за кадром столкновения с Дмитрием Загоройком Артур Бориев был вынужден сойти. Отыгравший много позиций за счет избегания различных инцидентов Ермаков, теперь начинает терять позиции обратно. Сначала напарник Апарин отодвигает его на пятое место. Ну а в конце круга Алексею приходится довольствоваться шестым, уступив загородку. Но ненадолго, поскольку Дмитрий вновь задевает антикат, на этот раз в шикане Сенны. Впрочем, за счет этого никого больше, кроме Ермакова, он не пропускает. Догнав кругового Алешина, Баринов вылетает в гравий на торможении его Восткурве. Выбравшись оттуда мгновенно, Евгений мог бы сохранить первое место. Но в итоге у нас первая загонку смена лидера. Апарин догнал Воронина и начинает первые атаки в борьбе за нижнюю ступень подиума. Допустив ошибку на выходе из поворота огиб, в дальнейшем Алексей проводит свои атаки более аккуратно, но Глебу пока удается раз за разом их отбивать. Норд-курве пилоты проходят бок о бок, после чего опарин все же выходит вперед. На торможении в шикане Кларка Глеб ошибается и выбивает Алексея, но по правилам дожидается возвращения соперника на трассу, на этом их борьба и заканчивается. Плешков временно уступает предпоследнее место Алёшину, заехав на пидстоп. Однако кругом спустя Алёшин тоже едет на дозаправку и статус-кво восстанавливается. Повторно опередив Ермакова, Загоруйко уже догнал Воронина и без особых церемоний быстро проходит его по внешней траектории везут Курве. Оправившись после своей ошибки и вылета, Баринов несколько кругов систематически догонял Холошевского и теперь очевидно начнет прямые атаки. Максимальная скорость в конце прямых перед шиканами похожа выше у Евгения, но Богдан чуть быстрее в поворотах и борьба продолжается. Чуть позже оба лидера вновь проходят на круг Алешина. И хотя Александр им никак не мешает, возможности для атаки у Евгения в этот момент становятся еще меньше. В отличие от других лидеров, Загоройка быстр не только сам по себе, но и за счет тактики двух пидстопов вместо одного у других. Сейчас Дмитрий как раз заезжает на первый. Паринов, скорее всего даже и не пытаясь атаковать, вдруг промахивается на торможении в ЗАГС едва не выносит Холошевского и вылетает в Грави сам. Выбраться оттуда он, конечно, смог, но теперь догонять заубер-лидера придется по новой. Антон Пришков собрался было атаковать Дмитрия Киселева, но в шикане Кларка Дмитрий повторяет пируэты своего тезки и облегчает задачу пилоту Бенетона. Спустя примерно 10 минут непрерывной атаки Баринов вновь за спиной у Холошевского. Перед шиканой Сенной Евгений не рассчитывает торможения и выносит Богдана. Оба не получают критических повреждений. Размена позициями, разумеется, также не происходит. Но они потеряли ценное время, и опарин стремительно их догоняет. А Баринов-то сейчас, в принципе, да, может быть, конечно, нехорошо, что он так вырезался, но, в принципе, поступил правильно, потому что... И что? Новый удар, опять контакт, опять ждет. И не может выбраться из гравия. Эх, а ведь их там сейчас опарин догонит! Обоих, потому что Баринов вынужден ждать. Совсем запутался, где какая камера. Да, вынужден был ждать Баринов, потому что гравий в этом повороте чертовски вязкий. И просто... Как он вообще выбрался? Интересно. На входе в шикану Кларка Баринов вновь ошибается. Его разворачивает. Холошевский едет дальше, а вот Апарин успевает опередить пилота Ягуара. Холошевский на своем единственном пидстопе. На том же круге за ним заезжает и Баринов, а вот опарин этого не сделал, и у нас очередная смена лидера. После ошибки Воронин тоже застрял в гравийной ловушке курвы, но пока он выбирается, его успевает пройти Плешков. Глеб бросается в погоню, но почти сразу в шикане Сенны его вновь разворачивает после подлета на антикате. И тут становится ясно, что у пилота Уильямса начались проблемы с тормозами. Пока он более-менее продолжает гонку, но вряд ли сможет дотянуть до финиша. И, конечно, он уже не может сдерживать соперников, чем тут же пользуется загоруйкой. После очередного вылета в ЗАГС Курве Воронин предпочитает заехать на стоп. А пока он там, его проходит Дмитрий Киселев. Не проехав и круга после остановки, Воронин странным образом вновь вылетает на выходе из Ост-Куру. Вряд ли здесь сыграли непосредственную роль тормоза. Возможно, Глеб специально разбил машину, не совладав с нервами. В любом случае, после данного инцидента его гонка закончена. Практически одновременно с этим эпизодом Дмитрий Загоруйко готовился пройти на круг Плешкова и Ермакова в шикане Кларка, однако поторопился, снова заехал на антикат и едва не перевернулся. В итоге Дмитрий продолжает, а в конце круга во второй раз посещает своих механиков на петле. Скорее всего, незадолго до этого там был и Баринов, поскольку лишь с заездом Дмитрия в боксы возвращается на третье место. Перед вылетом за королька мы видим, что Плешков догнал Ермакова, и это реальная борьба за позицию, а сейчас Антон начинает пробовать первые атаки. К сожалению, эта борьба была недолгой, поскольку пилоту Бенетона тоже нужно заехать на пидстоп. Как и в его предыдущей гонке в Аргентине, к концу заезда у Баринова начинаются проблемы с тормозами. Пока он избегает вылетов, но почти в каждом повороте ему приходится тормозить значительно раньше обычного. Пока не сены, Евгения еще и разворачивает, разумеется, за это время его прошел за Горуйка и уехал далеко вперед. Но самое занимательное в данной ситуации то, что пилот Ягуара к тому же решает не ехать в боксы и пытается закончить гонку без антикрыла. Алёша она разворачивает в довольно нетривиальном месте, в связке поворотов, которые на современной конфигурации трассы обозначены как 13 и 14. Минус еще одно переднее антикрыло, и подобно Баринову Александр тоже не заезжает на ремонт. Загоруйка тоже где-то потерял крыло, но если это не проблемы с тормозами, то терять ему уже, в общем-то, нечего. Баринов слишком далеко позади. Ну а к финальному кругу гонка дарит нам настоящий триллер. В качестве лидера круг начинает по-прежнему опарен, но Холошевский вдруг начинает стремительно к нему приближаться. Это тормоза. У опарина к концу гонки те же проблемы. На прямых Алексей в целом так же быстр, но в поворотах лишь чудом удерживает болит на трассе, а Богдан отыгрывает очень много. Кто же победит? Лассальным трудом, преодолев извилистую секцию мотодром, Алексей Апарин все же выигрывает четвертую гонку в сезоне. Но он был просто в шаге от поражения. Хлашевскому не хватило совсем немного. Но и это еще не все. За кадром Лешков все-таки догнал и опередил Ермакова на последнем круге. Алексей не сдается и изо всех сил пытается что-то сделать, но... На выходе из ЗАГС Курве не справляется с машиной и теряет переднее крыло. Удержать позицию ему это, впрочем, не помешало, а догнать Баринова они с Антоном в итоге не смогли, хотя Евгений так и финишировал с почти отказавшими тормозами и без переднего антикрыла. Загоруйка, несмотря на все свои проблемы, впервые после своего дебюта в Хересе смог закончить гонку и вновь на третьем месте. Первая тройка и остальные результаты гонки у вас на экране. Помимо уже упомянутых позиций на финише замкнули пелетон Пилота и Киселев на седьмом и Алёшин на восьмом местах соответственно. Не смогли закончить гонку Глеб Воронин, Артур Бореев, Александр Ушанов, Юрий Воронов и Виктор Каменнов. Для Киселева, Воронина, Ушанова и Каменнова эта гонка стала последней в чемпионате. Бореев и Загоруйка за участие в различных инцидентах были наказаны стартом спитлейна в следующих гонках, в которых они примут участие. Благодаря победе Алексей Опарин возвращает себе лидерство в личном зачете, а Холошевский проходит Воронова, но отрывы все еще невелики. Загоруйка опережает Каменного и Емельяненко. Также свои позиции немного улучшили Киселев и Баринов, для которого, кстати, это был первый финиш в гонке. Лидерство Макларена в кубке конструкторов все так же непоколебимо и в первой тройке изменились лишь отрывы. Холошевский своим разовым выступлением приносит Зауберу первый подиум и помогает опередить Бар и Егуар. Аэроус, благодаря двойному финишу своих пилотов в очках, опережает Бребом и Лотус. понедельник, 20 июля 2009 года, после полученных накануне в воскресенье на гонке Формулы 2 травм, в госпитале скончался молодой гонщик Генри Сертис, сын Джона Сертиса, чемпиона MotoGP 50-х годов и Формулы 1 64 -го. Кто знает, возможно сегодня, в совсем иное время, кому-то подобное могло бы показаться циничным хайпом, но тогда пилоты VFO Back in History решили почтить память гонщика, выйдя на старт в неочередной мемориальной клубной гонке. Для ее проведения были выбраны трасса Brands -Hedge, где в реальности и произошла эта трагедия, а также за неимением более подходящего аналога мод молодежной формулы Renault 2000. В гонке участвовали всего шесть человек – Холошевский, Плешков, Загоруйка, Воронов, Опарин, Ермыков. После многочисленных контактов и прочих инцидентов победу одержал Алексей Ермыков. на очереди гран-при франции 2002 в мангикуре в еще старой версии где последние вот два-три поворота выполнены в другой конфигурации все мы помним хорошо эту гонку тот самый случай когда у нас Михаил шумахер вроде как и не претендовал особо на победу в гонке но за счет ошибки еще относительно новичка кими райканена все-таки выиграл гонку а попутно вместе с ней и пятый свой титул чемпиона ну а как пройдет наша гонка узнаем уже в следующем э, видео как всегда в самом конце я напоминаю что всякие полезные ссылки и прочая информация внизу э, в описании под роликом на ю ну а теперь уже действительно на сегодня все с вами был богдан Калашевский. спасибо за просмотр скоро увидимся пока